В жопу Интера, приступим. И всех приветствую на канале. Никиди, сегодня мы прохода... Прохождаем, да. Про... Прохождаем, проходить в Нав 9. Так. Там где? А, все, понял. Так, сегодня мы будем проходить в Нав 9. Я не помню, что было в прошлой части. Да, нам нафиг не нужно. Блин, нос, как обычно, заложен. Это... это... Как всегда, это закон подлости. Так, а, все, понял. Уйди. Кстати, а где Фокси? У него же фонариком надо бы светить. Гляди, отлично, Грегор, и ты добрался до восточного зала. Игровых автоматов, ты сможешь попасть в призовой уголок через комнату охраны. Найди дверь со значком пропуска. Понял. Че? А чё, увидела? Че серьезно? Че серьезно такая ляли что ли? А что так можно было? Вот он, вот мы сидим. Вот она стоит. Так, запись идет, запись идет. Блин. Этот звук напоминает, будто она нюхает. Кстати, а почему заработала сигнализация? А, та-та-та-та-та, все, уходи. Уходи. А что это она решила проверить? Я не понял. Я думал, сейчас мою проверит. Так, давайте разберемся. Вот отсюда мы, значит, пришли. Вот здесь у нас подзарядка. Куда нам нужно? Нам нужно вот сюда, я так понял. Так, все, она ушла, можно вылазить. Сигнализация, блин, заработала? Пипец. Как обычно, в самый нужный момент. Так, это робот-пылесос. Еще один робот-пылесос. Там никого нету. Здесь опять роботы-пылесоса. Здесь снова они. Так, а мне куда? Мне куда, мне куда? Так, сюда спрятаться не. Нельзя. Так, она где-то слева. Так, ну-ка, тап, тап, глянем, тапнем. Так, мы сейчас вот здесь. Блин, она вот где-то по духам жужжит. Здесь тоже роботы пылесос. А она где? А она где в ту сторону? Так, мне вот сюда может нужно? Но я почему-то не думаю, что мне нужно сюда. Ой, ёшкин-кошкин, ага, ага, ну вот она в конце, аж, во, Фредди, она не открывается, какая досада, помимо стены звезды игровых автоматов в дальней части зала, там в самом конце будет подъемная дверь, которая будет в призовый уголок. эти чувств ищик что ли так так ты уйди ты это мне суету не наводи have... готова поспорить, у тебя друзей нету. ну чё ты давишь на больное то а? твою мать хрисов ты недоделанный придет сюда да ладно вот только ты не надо мне хватать да вот вот вот мой получатель Так, я, по-моему, ее увидел. По-моему, она где-то... Так. Мы здесь вроде бы должны быть, по идее. А она где? Ага, мне надо вот сюда. Прячься сколько хочешь, трусишка. Да, да ничего не трусишка, ты себя видела? Я понял. Кажется, схему как можно пройти... Так, а где она? Прискакал тут конь. Подожди, а где она? Я не пойму, она где-то рядом вот топает. Блин, вот здесь вот камера не берет. Ну, сдавайся, сдавайся, ты иди ту жопу. Фиг тебе! Я так понимаю, на вот то тупоролость на меня. Угу, ходит блин за стенкой. Сдавайся, тебе не победить. That... Что по заданиям так? Токтусочная площадка. You can't hide Так, камеры. Вот она наша тыква. I I will... Я так понимаю, она там в туалете застряла. Вот эти вот пылесосы больше всех опасно Вот реально пылесосы самые надоедливые. Тут, тут, тут, ту ту. тут. -ту -ту -ту -ту -ту. мы идем о почему-то шкатулку вспомнил которую заводит так судя по всему и на правильном пути блин реально отвеча вот кто самый опасный это робот пылесосы. снова закрыто зачем пиццерии сточка это необходимые средства безопасности. Из-за недавних проблем найдем другой путь внутрь. И найти другой путь в комнату охраны. И каким образом... твою душу что то за гномик ну его нахрен бежим бежим бежим бежим бежим бежим бежим бежим лево руля право руля иди в жопу гномик таракан несчастный так это комната безопасности или что здесь есть сохранялка довести до инфаркта что меня за, напугало пока мне за время прохождения этой игры это пылесосы короче пылесосы и двери больше меня ничего не напугал двери страшнее этих скримаков. а сообщение пицца из помойки жалоба пицца в заказе была а это мы читали журнал область и так Журнал обслуживания. Безумные перчики. В пекарне не выключается. Игровой автомат. Продолжает работать, даже если вытащить вилку из розетки. Чертовщина какая-то. В нем не могло, столько... не могло остаться столько остаточной энергии. Давайте аккумулятор Фредди воткнем, что ли. Чтоб Фредди не садился. Так, ладно. Зачем они карты хранят в этих штуках? Чё? Так. Активированная аварийная блокировка — это область закрыта для посетителей, так. А, все, понял. Нет, нет, нет, нет, нет, Фредди, что случилось? Я всего лишь сохраняю спокойствие. Я не могу отключить синтетификацию, но это займет некоторое время. А мне что делать? Что я должен был сделать? Мне может что-то что-то разнес... разъяснит? Я что вообще прикола не понял? Давайте зарядим фонарик. Так. Требуется четвертый уровень доступа. Нам типа. Ладно, понял. Требуется фу... второй уровень доступа. Требуется второй уровень доступа. Ладно. Что нам нужно сделать-то? Сейчас заблокировано. Я могу отключить сенсор, но это займет некоторое время. Нажмите тап. У нас еще сейчас по заданию. Камеры. Выдуши не ту кнопку нажал. понял а дальше что а, -а, а типа когда он все понял открыть дверь а, он ушел. Сейчас он будет в ту дверь толпиться, да? Или нет? Понял. У меня сейчас батареи сядут. Ага, а в чем прикол? Ты ничтожешь твоя, я лучшее. Беги! А в чем прикол-то? понял ага вот у нас короче эти батареи а сколько нам нужно протянуть-то Давайте снова будем здесь нет, сидеть. Нет, нет, нет. Фредди, это всего лишь пропуск. Я взял всего лишь пропуск. Сохраняй спокойствие. Эта комната сейчас заблокирована. Я могу отключить сигнализацию на это некоторое время. Нажмите tab. Для чего мне нажимать tab? Выжить с момента, пока Фредди не отключит сигнализацию. Окей. Монти, сдавайся. Интересно, когда он ее отключит. А, все-таки увидел. Хера, дверь открыта, да? Я думал, успею. Я думал, успею ну, ну, ну, я думал Я верил в это Ладно, попытка номер три У самурая нет цели У самурая только путь Так нужно Help. ладно окей окей Окей-окей. Okay, Тьфу okay. мать, что за звук был. Минута еще. Я так понимаю, здесь вот так нужно выживать. Сейчас он оторбанится там. Потом придет сюда. Эй пацан выходи, мы всего лишь хотим тебе помочь. Да не пизди ты, я знаю, как вы хотите мне помочь. Так, это Чувырла еще здесь, а? Ну окей, будем ждать. Дома нет никого. Вы кто такие? Я вас не звал. Что за нафиг был? Если у бы там это сработал то что она набросилась на меня с той стороны. Типа как бы что за фигня? Ладно, попытка номер четыре. Значит, сперва он ключ у нас идет слева. Да. А ага. опять вернулся с новыми силами. Сейчас будем пытаться. И... Здесь или здесь? <свист> <свист> Ладно, понял ждем ты не можешь прятаться вечно а вот хрен тебе могу так так иди в жопу так у нас есть камеры какие нибудь так вот он ушел давайте откроем Не бойся. А я боюсь тебя. Ты мне не нравишься. Блин, микрофон съехал? Немножко поправлю. Как пройдем этот момент. Ага. Говорит, не бойся, а потом оскорбляет. Логично. Шо-то тебе надо. Так. Чувствую крокозяблик идет. Ладно. По времени еще минута нужна. Так, ладно, вот так. Дома нет никого. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нафиг. Бежит сюда еще. Так, здесь я крокодил конкретно. Так что нужно открыть эту дверь. Это прям по-любому. Так. Так, чуть чуть чуть чуть чё, чё, чё, чё, чё пугает-то? Окей, у меня сейчас батарея сядет. А все? Готово, видишь, все-таки уж не все не так уж плохо. Да, действительно. Четвертого раза только все не так уж плохо. О, луна ты бешеная! Ты голоден? Я найду тебя. Не, спасибо, я не голоден. Так, ладно, а теперь нам что делать? Камеры. А я где? А мне куда? А что мне нужно делать? Так, ладно. Ну, я же выжил. Почему задание не обновилось? вентиляционные. Ладно, Фредди, полицай. Я так понимаю, мне нужно сейчас просто отсюда выбежать. Четвертый? Не понял. Да ты чё встал-то в такой неловкий момент? Все, хана мне. Беги, пацан! Ладно, понял свой косяк. А на ч он посмотрел-то я даже не понял. Ой, ёшкин кот. Ладно. Так, стоп. Надо ему попасть и сделать скрин. На превьюшку. Так. Смотри... Все, все, все, все. Сейчас пойдем дальше, а то мне на привьюшку ничего ставить. Повторить попытку. Парам пам пам. Так, ладно. Так я понял, нам... нам, нам, нам, нам, нам, нам нужно зарядить фонарик. Господи, заряжалка фонарика. Или вот это можно на превьюшку поставить, даже не знаю. Значит, у нас сейчас второй уровень допуска. Хреново, только дверь открыл, он уже прискакал. Значит, здесь это сейчас больная. Иди в жопу. Это да что ты смотришь? В смысле третий? Mm. Я понял, понял, понял. Мое, мое. Так, у нас по идее работает. Это карта к первой двери. Это карта ко второй. Подожди, это где? Это где лежит сумочка? Какие-то мониторы. Так, я так понял, здесь теперь не будет. Forever. Так, где где-то сумка лежит А, вот Прикольно Так, что по сообщениям-то Пицца из помойки И жалобы Безумные перчики Ага, понял Это мы все читали Давайте так сохранимся еще раз Чтоб снова не подбирать, не читать Через тут зелень не варит. Так, они оба здесь. Ну а как мне здесь выйти тогда? это не понял не сюда же нет не сюда в эту спиральку что ли или лифт что это вообще такое-то а судя по всему, на него мы взоры бросали. Что нет? А что куда? Требуется третий уровень доступа. Вот сюда что ли? Ой, надеюсь, что сюда. Ага. Очень интересно. Задание найти вип зал в дальней части призового уголка. Камеры. Вип зал. Hey kid, Блин, они так говорят, будто они где-то рядом, знаете? нужен третий уровень там у нас ограждено все мега пицца плекс либо я тупой либо я не знаю куда идти там третий уровень нужен Или мне типа вон туда надо? Никто не будет по тебе скучать, а ты откуда знаешь? Требуется четвертый уровень вы это должна быть безопасная зона? Иди в пень. Все, хана, походу, да? А вот что-то, я прикола не понял. Там безопасная зона должна быть, если сохранение. Здесь у нас камеры. Ладно. Нет, мне как раз таки больше, меньше всех нравишься. Иди ты в пень, знаешь, со своим я найду тебя. Ты мне не нравишься. Еще не типа там, куда мне надо. Так, ладно. Так. Где наша коляска? Наша коляска вот. Оттуда мы зашли. Нам нужно вот сюда. Все, понял. Лисы этой нету. Так, ладно. Что значит, будет делать дальше? будет стоять здесь. Потом идет сюда. Я ж надеюсь, ты не собираешься заглянуть под коляску. Ну, моя умничка. Не, блин, просто так гуляю здесь. Как они уже достали? В смысле? Что это было? Я че уж уж уш, уж уш, уш, уш, ушибла? Почему-то дверь открылась-то. Почему она открылась -то? А реально, почему она открылась-то? Не, ну это не прикольно было. А для меня она откроется? Не, ни хрена. Так неинтересно. Ку -ку. что -то, что серьезно first. боже божественный интеллект а куда мне идти то здесь ага чеснюху кому-то сломаю и для чего мне мороженое Фредди сложно сложно Перестаньте меня мучить, сложно. Be scared. Are you hungry? I bet I'm your friend. That's no, okay. Что? видишь, какая Так, я вернулся, вернулся, вернулся И что нам делать? куда ползти? Здесь у нас, допустим, что, типа, открыто. А, ну там закрыто. Нам здесь все равно один хрен нечего делать. Ну ладно, давайте пройдемся вот сюда. Пам-пам-пам. Зачем? Зачем мне мороженое? Да ищи ты. Еще молча. Они, блин, след берут. Ну вот и к чему мне это мороженое, Фредди? Камеры, камера. Так, а где Випсал? А, да? Нашел пожарный сожалению тебе не доступно устройство без доступа. Система безопасности здесь не очень придумана к чайке. Сейчас пожарованию обходится я направлю. Я отправил официальную жалобу. А я, я теперь понимаю кто. Фредди. Все двери закрыты, я не могу выбраться. Доберись до лифта, найди безопасный путь на своих часах, фас. Понял. А может быть и не понял. Эта дверь нам не открывается, потому что нахрен надо. Так, все, она пошла вот эту сейчас. Не беспокойся, Фредди. Ты кидала. Тебя кастрировать мало. Вот чуть есть, то и есть. До лифта теперь доберись что ты сама такая воспользоваться лифтом в призовом уголке ладно карта точнее камеры почему нам может дверь открывать я не могу так нечестно я буду жаловаться ладно она где она она она телепортировалась это нечестно это нифига не интересно и нечестно I так I ладно have... нам сюда так ее здесь и нигде нету а где она здесь ее тоже нету и здесь здесь нету здесь нету Ладно, фигте мы еще раз так сделаем, посмотрим. Можем спокойно вылазить. А, давайте сохранимся. Так, нам нужно к лифту вернуться. Да. Кого? Да. Там, так, так, где вход в лифт? Так, здесь а вход в лифт. Ну, ну, ну, ну да фиг знает, какой победили, ну как-то победили. Слышь, что полисос? О, бесплатная карта. Ага, есть. Тетя Зина. Угу. Эти роботы пылесосы блин, реально уже достали. Со своими призовыми картами. Грегори, this... где-то я. Фредди, Фредди, Фредди, Фредди ты, ты, ты меня слышишь? Я I'll в ловушке. Наверняка ты думаешь, что очень хитер, yeah, Грегори. Да я знаю, you're как тебя trouble. зовут. Ты в полный. Ты выбрал не ту ночь, чтобы so, тратить мое время. Поэтому будешь здесь, здесь. В бюро находа пока ты пока за тобой не прибудет не прибудут родители или полиция. Ну как тебе весело? Не, не весело. Так, что делать? Десятая девушка. Ага, вот она. Так. Как он изнутри? Как он внутри от, смог открутить этот... Сейчас соображу, скажу. Как он смог снутри открутить вентиляцию? Это ж тупо и нелогично. Так, сейчас мне куда? По заданием что у меня? Так... Добраться до Атриума. Атриума. Прежде чем Ванесса найдет вас. Теперь поясните, что такое ватриум. Грегори. Грегори. Фредди, помоги, крыльчиха нашла меня. Если ты получишь это сообщение, приходи ко входу в гонки Рокси на втором этаже. Я принес несколько коробок, чтобы ты мог перебраться через строительное ограждение и найти меня. Что-то блокирует мой сигнал. Подходи к гонкам Брейкси. Я слышу тебя, уже иду. Интересно, а если прыгнуть лифт, он остановится? А ч, мы поехали наверх так? Ой, -мо. FPS просел. Свинка Пеппа. А, это не свинка Пеппа. Так. Так, ладно. А есть здесь сохраниться? Еди зарядить фонарик, мне это не сохранится. Пам-пам-пам. Это снова лифт. Конкирекси у нас на втором этаже, соответственно, нам вверх идти. А, нет. Не вверх. Так, ладно. Это у нас кто там бубнит. Успокойся, пылесос. Еще один пылесос. Все. О, место сохранения. Вот сюда мне и нужно. Сохраняемся. Так, нам наверх? Нет, нам не наверх. О. Дрядка зарядник ладно но вроде нету но есть зарядник лево или право лево или право направо <Speech> а ладно Ладно, ясно, понятно Здесь у нас чё? Сообщение Сообщение, сообщение Новые. Это происходит снова, жалоба клиента Зачем вы снова открылись? Все, все отлично помнят Тот случай, что случилось С теми детьми Господи, что случилось С теми детьми Так, здесь у нас биотуалета там мы не можем пойти сюда что ли нет сюда он не запрыгнет ладно давайте вернемся обратно что это было так а зачем я сюда пришел либо я тупой либо я тупой одно из двух мне что подсказывает что нужно вот сюда а где он коробки-то оставил? Здесь двери не работают. Вроде ограждения Ладно, пойдемте, вернемся обратно тогда. Круги пишем как обычно. Яшкин а, кот Так, это у нас тоже. А, ага. пылесос. Это. Так. Зачем нам сюда дорога? Требуется четвертый уровень доступа. Ладно. Окей, допустим. Требуется четвертый уровень доступа. Ладно, допустим. Куда этот пылесос улетел? Иди, иди в попу. Я наверху. А, Фредди, братан. Фредди, брат, братишка. Фредди, are you okay? Да пофиг. Вот ты где я ждал тебя. Так, сохранимся. Во, хорошая привиха. Сломанный Фредди что я могу сделать помоги мне добраться в отдел запчастей и обслуживания конечно могу как мне туда добраться он находится под главной сценой обычно я спускаюсь туда на лифте после каждого концерта это единственный известный мне способ попасть туда так, воспользуйся дверью, что находится за мной, она приведет тебя в репетицион... в репети... в репот... короче, зал с другой стороны здания, найди билет за кулиса, затем попытайся включить лифт. Удачи тебе, звезда. Прихожу в режим отдыха. Вот ленивый хрень. Хорошо, я постараюсь. Ленивый какой, все за него нужно сделать. Он перешел, главное, в режим отдыха. Здесь у нас ничего нету. Никакой пасхалочки. Может, что оставили? Может, их что спрятали? Так, ладно. Что у нас по времени записи? Запись уже идет 54 минуты. Всем спасибо за просмотр. Продолжение увидим в следующем выпуске, как бы это странно не звучало. О, каска. Что она здесь? Она здесь зарядка фонарика. Спасибо.